12 июня я иду на мемориал «Красная Талка», потому что я хочу поддержать антикоррупционное движение в нашей стране и привлечь внимание власти к этой серьезной проблеме. В День России я пойду на «Красную Талку», потому что меня волнует будущее моей страны. Лично я пойду на митинг, потому что считаю, что нужно избавиться от подлых коррупционеров и лживых чиновников в нашей стране. Потому что я считаю, что в светском государстве церковная жизнь должна быть отдельной от общественной. Потому что я патриот, я люблю свою страну, и хочу гордиться не только ее великим прошлым, но и замечательным настоящим и будущим. Я иду на митинг, потому что я родился при Путине, живу при Путине, но не хочу умереть при Путине. Я иду 12 июня на митинг, потому что хочу понять, почему живу в богатой стране, а живу в небедно. Коррупция ворует мое будущее, и я против этого. Если ты тоже возмущен фактами коррупции в высших эшелонах власти нашей страны, приходи на митинг 12 июня на Красную Талку.